Всем привет! Сегодня видео я начну со сборки торта. Для этого мне понадобится яблочный бисквит. Ссылочку на его приготовление оставлю под видео в описании. Я обрезала края, его подровняла. Здесь у меня будет начинка карамель с арахисом из 10% сливок и крем-пломбир. Для начала необходимо нарезать бисквит. У меня получилось три коржа. И собираю корж-крем, корж-крем. Прошло достаточно времени. Достаю торт из формы. У меня уже готов ганаш на белом шоколаде. и Я покрываю торт сначала черновым слоем. Немножко подмораживаю и покрываю вторым слоем. Сейчас данный крем я буду окрашивать с помощью водорастворимого черного красителя. Мне нужен не чисто черный цвет, а слегка такой серый. Вот такой получается цвет. И покрываю торт. Может показаться, что это фиолетовый. Нет, на самом деле цвет серый. Торт подморозила и сейчас верхушечку вот эту срежу аккуратно ножом. Не понимаю, почему на кадре цвет какой-то сиреневый, а на самом деле серый. Но будьте готовы к тому, какой краситель используется. Некоторые именно так и окрашивают в непонятный цвет. Вот такой получился у меня торт. Значит, это торт мне на день рождения, готов, готовлю его для себя. Однако я не ожидала такого эффекта. Вообще-то в планах был однотонный серый торт. Но здесь он у меня идет каким-то мраморным эффектом. Но мне нравится так больше даже. А почему так произошло? Скорее всего, из-за того, что охлаждался торт и крем, и, соответственно, краситель, который крем окрашивал. Он... Надо было дать время, наверное, какое-то выстоять чтобы крем стал однородный, либо в промежутках не ставить в холодильник и не охлаждать. То есть сразу покрыла серым кремом, выровняла и уже не трогаю больше, не прикасаясь, потому что цвет будет другой. Вот такая вот произошла история. Так, теперь отправляю в морозилку, подморожу все-таки немножко и покажу, что буду делать дальше. Я вот покажу на оставшемся креме вот то, что я даже срезала. Оно другого цвета, то есть более темный серый. А данный цвет без заморозки, он остался неизменным. Значит, Я окрасила в такой более темный цвет. Мне понадобится трафарет, но я не буду использовать его прям целиком в плане рисунок. То есть некоторые детальки отдельно закрепляю на торт трафарет с помощью булавочек. И сейчас с помощью мастихина и крема выбираю те рисунки, которые я хочу, чтобы у меня были. Вот что получилось. Можно в принципе рисунок и по всему торту, но я этого делать не буду. У меня будет лицевая сторона и с лицевой стороны рисунок. Добавлю сейчас серебряных брызг. Краситель налила в тарелочку. У меня российский топ декор серебряный водорастворимый. И с помощью сухого кондурина немножко придам блеска. Вот такой получается торт. Мне очень нравятся трафареты в любом виде, в любой форме. То есть это такая палочка-выручалочка, которая э, хорошо смотрится на торте всегда. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!